день. Только вдумайтесь, треть жизни мы спим, треть жизни мы проводим время на матрасе, поэтому к выбору по матрасу нужно подойти основательно. Это наше здоровье. Как это нужно правильно сделать, сейчас я вам расскажу. Пять основных критерий на которые нужно обратить внимание при выборе матраса. Первое ⁇ это жесткость. Жесткость, я бы сказала, это основной критерий, потому что в зависимости от жесткости вам матрас послужит дольше, чем старший человек тем матрас должен быть мягче. Второе. Давайте рассмотрим такой факт, как вес. Вес человека – это тоже основной показатель, потому что чем вы больше вес человека, тем матрас должен быть жестче. А рост человека тоже имеет значение. Сердце любого матраса – это, конечно, пружины. Пружины бывают зависимые и независимые. Более эластичные матрасы и более матрасы, которые придают, скажем, ортопедический эффект – это блок независимых кружей. Наполнители – это тоже основной фактор, который нужно учитывать при выборе матраса. Наполнители, они как раз придают определенную жесткость. Наполнители бывают латексы и кокосы, а также пенополиуретаны с повышенной перфорацией и эластичностью матраса. Все эти критерии, конечно, нам и дают основополагающие при выборе матраса. Я для себя выбрала основной матрас, и сейчас я вам его покажу. Выглядит он изнутри сейчас мы посмотрим на примере обратите внимание с учетом того что мой рост 185 сантиметров и вес 80 килограмм я бы сказала то что это средний с учетом того что мне больная спина в зоне поясницы и у меня нет противопоказаний при выборе матраса от специалиста я выбрала именно такой матрас объясню почему блока независимых пружин Каждая пружина находится в своем чехле, при этом она расположена сотами, при этом эластичность матраса она гораздо лучше. Блок также у нас разделяется определенными зонами. Усиленная в зоне моей поясницы и в зоне, конечно, более тяжелые это плечи. Дальше я выбрала латекс. Почему? Потому что все равно мне хотелось бы, чтобы у меня, с одной стороны, матрас был более мягкий латекс он придает эластичность он немного повторяет форму его тела а с другой стороны я выбрала кокос чтобы действительно мне было немного жестче кокос у нас пропитан определенным латексным составом поэтому он более эластичный прослужит достаточно долго по, по сроку эксплуатации срок эксплуатации данного матраса я бы сказала мне матрас прослужит около 10 лет но больше я бы не рекомендовала потому что уверена что через 10 лет мои предпочтения изменится. И я буду выбирать себе новый матрас, который, возможно, будет отличаться от такого, который я сейчас вам продемонстрирую.